то мы его можем видеть очень часто ученики школы спрашивают андрей андреевич вы говорите что после смерти люди перерождаются я хочу сказать даже больше после смерти люди перерождаются не только в прошлое не только в будущее а еще и в прошлое дело в том что одни люди могут перерождаться в будущее и быть в будущем переродиться и быть человеком а есть люди которые перерождаются в прошлое именно поэтому те люди которые ведут себя как средневековья после своей смерти вновь будут рождены в советском союзе или во времена царя панька и это такая особенность просто будда сказал что перерождаются только в будущее на самом деле это не так человек перерождается и в будущем и в прошлом и ограничений в этом нет никакого. Тогда вопрос: кто же эти люди, которые приходят к нам в случае, если наши родители или наши близкие уже переродились? Что это такое? На самом деле это некий энергоинформационный оттиск жизни этого человека дополнительная энергия или оболочка информационная. Человек переродился, его душа переродилась, но вот такой оттиск он называется или имеет название привязанного при жизни свободного двойника и отвязанного после смерти свободного двойника это полная копия или дубль человека который может находиться еще длительное время на в энергоинформационном поле и даже контачить с вами он не имеет системы анализа отчасти не умеет думать но подсказку может какую-нибудь создать связанную энергоинформационными рефлексами там может быть развитый чувственный интеллект у такого привязанного двойника или вот у такого существа ну и конечно если такие люди в виде духов Умершие люди в виде духов приходят и э, говорят о чем-то или что-то подсказывают, то можно считать, что это фактически э, хорошее знамение или что-то, то, о чем говорит этот человек, следует к этому прислушаться.